Аллоха, соратники и коллеги! Здесь, перед вашими мониторами, без изменений, Дмитрий Балакин со своими попытками быть маломальски умным и полезным для вас. Меня периодически спрашивают, как работать с темпом проекта и тактовым размером в DAW, когда приходится писать музыку под видеоряд. И чтобы ответить на этот вопрос, придется хотя бы мельком пробежаться по учебнику элементарной теории музыки. Сразу поговорим про темп, и для начала нам нужно выбрать отображение основной линейки в тактах, нажатием правой клавиши на ней и выбрав пункт «Bars plus Beats». С темпом, я думаю, и так все понятно, ты ведь не нуб совсем в этом деле. Надеюсь. Естественно. В общем, темп может быть медленным, средним, быстрым и так далее, и измеряется он в bpm то есть «bits per minute», ударов в минуту. Глобальная настройка темпа находится на транспортной панели и влияет на весь проект в целом. Но чтобы манипулировать им более гибко, нужно в проекте создать дорожку Tempo Track, где, как и на дорожке с автоматизацией, мы рисуем темп на конкретные участки проекта. Изменения в темпе могут быть резкими, то есть сразу перепрыгивать на другой темп при выбранном функционале Jump либо изменяться плавно от точки к точке при выбранной функции RAMP. Тут предельно все просто. Но мы все же возвращаемся к нашей элементарной теории музыки, чтобы разобраться в том, что такое тактовый размер. В Википедии можно найти и такое определение. Тактовый размер в музыке. Это количественная характеристика тактового метра, указывающая на число долей в такте. Числитель этой дроби показывает число основных долей в такте, а знаменатель их относительную длительность. Ничего не понял. Ну, очень интересно. И тут мы хочешь не хочешь, должны да. разобраться и да. Длительности да. Нод, в длительности да. мод, в частности. Да. Чтобы no. было проще no. и не лезть в дебри no. теории, мы no. возьмем за пример апельсин. No. No. В общем, у нас есть целый апельсин, и это у нас будет целая нота. Разрезая апельсин пополам, мы получаем две половинки, и у нас это будет две половинные ноты. Разрезая эти половинки апельсина еще на две части, мы получаем четыре части целого апельсина. А в музыке это у нас четыре четвертных нот. Разрезая каждую из четырех половинок, мы получаем 8 частей целого апельсина, а в музыке это 8 восьмых и так далее, вплоть до двести пятьдесят шестых. Счет ведется относительно размера нот. К примеру, восьмая нота считается на счет раз, четвертная на раз и... Половина на раз и два и. Целое на раз и два и, три и, четыре и. Оперируя данными знаниями, можно уже понять, как работает тактовый размер. К примеру, возьмем самый стандартный размер 4 четверти, и это нам говорит о том, что у нас в такте помещается 4 четвертных ноты, и считать про себя мы должны 1 и, 2 и, 3 и, 4 и. Конечно, в такте может поместиться и одна целая нота, 2 половины, 8 восьмых, 16, 16 и так далее, возьмем для еще одного примера размер 3 четверти, который используется в вальсовой музыке, и здесь уже мы считаем на 1 и 2 и 3 и. Это, конечно, только вершина айсберга, но все же уже хоть что-то для начинающего композитора. В DAW глобальную настройку тактового размера ты можешь сделать на транспортной панели. Ну а для вариативной настройки на протяжении всего произведения нам понадобится дорожка под названием Signature Track, где инструментом карандаш мы можем наметить места, где тебе нужно изменить тактовый размер, и теперь метроном отстукивает нам нужное количество нот в такте. Теперь ты знаешь, как манипулировать темпом и тактовым размером внутри всего произведения. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Я надеюсь, он был тебе полезен. Ставь лайки, делись этим видео со своими соратниками и друзьями. И не забывай подписываться на канал. И родственников своих подпиши. Вместе будет веселее. Адьос, амигос.